Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей, а в этом видео я вам покажу то, как я ищу хорошие ситуации для входа в сделку И как я ищу вот эти вот самые пробития а также в конце видео я вам покажу небольшую статистику своих сделок А Поэтому приятного просмотра и поехали торговать Итак, смотрим первую ситуацию, вот я только-только перешел на эту валютную пару Нарисовал уровень сопротивления Посмотрел на большие таймфреймы Увидел, что ближайших уровней сверху нет Теперь рисую уровень поддержки Потому что я увидел здесь коридорчик и начинаю выжидать пробитие в какую-либо сторону. Смотрите, вот он идет наверх. Я готовлюсь ставить на пробитие, только готовлюсь. И начинаю ждать подтверждения. Мне нужно, чтобы свеча оказалась выше максимумов предыдущих свечей и приостановилась немного на уровне, даже немного выше уровня. Тогда я пойму, что произошло пробитие. А вот, уже прошло несколько минут, он совершает вторую попытку. И здесь он уже выше максимум предыдущих свечей, и я захожу наверх. А, то есть я увидел, что он поднялся выше вот этого вот нашего уровня сопротивления, и немножко приостановился, то есть не стал отскакивать. И тогда я уже зашел на пробитие. Итак, ждем результата этой сделки. А, теперь я немножко расскажу о том, как я ищу эти ситуации. А я прыгаю по всем валютным парам, и мне нужно найти хороший... Уровень поддержки или уровень сопротивления, от которого цена в ближайшее время отскакивала. Вот как это произошло вот здесь вот. То есть здесь хороший горизонтальный уровень сопротивления. Цена от него отскакивала, то есть билась от него. И вот на этих ситуациях чаще всего происходит пробитие уровня. И еще раз повторяю, мне нужен любой хороший горизонтальный уровень. Мне нужно, чтобы цена билась об этот уровень в ближайшее время. И тогда я уже решаю здесь заходить на пробитие, ждать этого пробития все, мне больше ничего не нужно особо. Подтверждаю иногда по индикатору MACD пробитие, если я не уверен. И в принципе все. Сегодня, кстати, у нас пятница, а пятница это самый опасный день, потому что это последний торговый день недели. И рынок может вести себя нестабильно. Поэтому нужно быть максимально осторожным. Итак, остается 10 секунд, произошло не очень мощное пробитие, но все же сделочка у нас закрывается в плюс. И теперь мы смотрим следующую ситуацию. Вот, опять же, я только перешел на валютную пару, увидел уровень поддержки, нарисовал его. И тут я уже вижу прямо очень хороший намек на пробитие. А смотрите, цена два раза уже очень сильно отскакивала от уровня поддержки. Это можно заметить по теням, то есть она моментально отскочила. А здесь она уже находится на этом уровне и не собирается от него отскакивать. То есть как бы напирает вниз. И здесь я уже даже не задумываясь, особо зашел. А, кстати, самые мощные пробития бывают, если э, впереди нашего пробития нет ближайших уровней. То есть, если мы, допустим, ставим наверх, если впереди нет ближайших уровней, то будет очень мощное пробитие. А здесь уже в обоих случаях после моего пробития есть такие небольшие уровни, от которых цена может отскочить. Поэтому пробития такие получились хиленькие. Итак, ждем результата этой сделки. Остается 10 секунд, уровень у нас пробился, и сделочка заходит в плюс. Итак, последняя на сегодня ситуация, третья сделка. Вот, опять же, я только перешел на валютную пару, начинаю анализировать, нахожу уровень сопротивления. И теперь жду удобного момента для входа в сделку. А смотрите, также был хороший Отскок от уровня сопротивления Очень мощный, видно по тени Но потом цена продолжила свое восходящее движение И э, не собирается отскакивать от уровня сопротивления То есть не видно никакого отскока и затухания Вот он напирает вверх И здесь я захожу на пробитие вверх а, То есть цена остановилась на том уровне, где был предыдущий отскок Не стала от него отскакивать И пошла дальше вверх Вот по таким вот движениям цены я определяю пробитие Тут я подумал, что будет ложный пробой Цена вернется вниз на уровень, поскольку она не очень часто билась об него. Здесь я, кстати, не очень удачно поставил, но все-таки выше нашей сделки образовался небольшой коридорчик. Наша с вами сделка стала уровнем поддержки. И, в принципе, пока все идет хорошо. Сделочка заходит в плюс. Давайте с вами подождем ее завершение. Остается 10 секунд. Немного опасная ситуация, но сделочка у нас заходит в плюс. Опасная ситуация, потому что я выбрал не очень, хорошую, не очень хорошую ситуацию для пробития. Итак, торговый день у меня подходит к концу. Я сделал 3 сделки в день, соблюдая свой риск менеджмент и ухожу с рынка. И также я закончил свою торговую неделю и сейчас я подведу итоги вот этой вот торговой недели. Это первая торговая неделя января. Смотрите, вот все мои сделки за эту неделю, 13 плюсов и всего лишь два минуса. Я смог заработать примерно полторы тысячи рублей. А теперь смотрите более подробную статистику. Вот. Дальше второй ступени я не уходил. И у меня 80% прибыльных сделок получилось на этой неделе. Вот. Все время, каждую неделю, каждый месяц подводите статистику своей торговли и смотрите, а что у вас получается лучше, а что хуже. И на этом данный видеоролик подходит у меня к концу. Спасибо вам огромное за просмотр. Кстати, я недавно выкладывал видео о том, что у меня появилось 100 подписчиков на канале, и буквально через несколько дней вас уже становится 200. Я этому безумно рад. Я хочу сказать огромное спасибо каждому из вас, кто меня смотрит. Каждый человек придает мне огромную мотивацию, поэтому новые зрители также подписывайтесь на канал. Буду всем очень рад. Желаю всем профита, успешных сделок и всем пока.